эстафеты олимпийского огня. Первый, и надеемся, не в последний раз олимпийский огонь прибыл на Приморскую землю, и мы приветствуем его на нашей гостеприимной земле! Твой край, далекий край, сын тайги и океана, Перекресток неизведанных дорог. Говорили о тебе наши деды, капитаны, Открывая путь России на восток. Пахнет мая, а листа одеты слада сентября мы с тобою родились, и нет в мире лучших края. Это просто Вещая новый рассвет, облака из море паруса Новых встреч и расставаний собралась здесь самых преданных друзей Для тебя, моя страна В час великих испытаний Мы форпост твоих восточных рубежей Пряморья начинается Теперь, встречая твой рассвет Расцветет в облаках и в море снигет Поднимет паруса твоих надежд Ла -ла -ла -ла -ла. С приморья начинается Россия И а в не встречая твой рассвет Разнынет облака и в море снинет Под ним паруса твоих надежд